Здравствуйте, уважаемые товарищи люди, леди и джентльмены! Вы слушаете канал Дед 21 А знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что, оказывается, есть такие люди, с которыми думаешь ты, что с ними ты в доволительных отношениях, а он, оказывается, когда играет в шахматы, перед тем, как уйти на минутку, фотографирует на телефон. Однажды мне говорила одна знакомая, не полюнитесь, съездите на Мальдива. Да, вот Мальдивы у меня отделяет только лень. <музыка> Дед Петруха покупает в магазине модель корабля. Спрашивает, скажите, а у вас эта модель тонет? Ему говорят, конечно тонет, это же модель Титаника. <музыка> Хозяины продуктового магазина обвиняет в том, что он вместо настоящей вершины продавал деревянную, завернутую и красивую бумагу. Судья спрашивает, как вам не стыдно людей обманывать? А тот говорит, да откуда я знал, что у этого проклятого живот одна нога деревянная? Олипчако! Сержант, проводя занятия с новобранцами, кричит на подчиненных. «Эй, вы, каракатицы, чего ползете? Проходящий мимо полковника говорит. «Не обзывай их словами, которых они не понимают. Откуда они знают Ботанику?» Подписываемся, кликаем на колокольчик.